Мы основатели школы исторической каллиграфии в Москве, и сейчас мы будем говорить о каллиграфии применительно к черновикам Федора Михайловича Достоевского. В этом году 200 лет со дня его рождения, поэтому мы решили взять такую тему. Нам понадобится обыкновенная, можно офисная бумага, тушь или чернила, лучше тушь, и современное металлическое острое перо. Ну, например, какое-нибудь такое. Все писатели, как правило, во время работы над своими значит, романами, над своими произведениями, так или иначе пишут все время, и в какие-то моменты им интересно прописывать красиво, интересно, с какими-то розчерками. Прописывая каллиграфические какие-то имена или географические названия, обычно писатели лучше представляют себе образ того или иного героя или той или иной значит, -то географической местности. Поскольку Федор Михайлович прошел полный курс обучения в главном инженерном училище в Петербурге, где наряду с техническими дисциплинами преподавалась и архитектура, и значит, рисование, то постепенно он обнаружил в себе и любовь к каллиграфии как таковой, вот, которая, ну, скорее всего, ему пригодилась и в дальнейшем. Во-первых, когда он был в ссылке 4 года и потом на поселении. Вот. А когда ты где-то оказываешься в замкнутом пространстве, в удаленном таком, и обнаружив все какие-то способности, там эти способности всегда, как правило, применяются и очень широко, и если они применяются серьезно, то они развиваются. Юрий Иванович, а давайте, собственно, посмотрим, о чем мы будем говорить, какая такая каллиграфия есть в рукописях Достоевского. И вот мы видим, как довольно часто Федор Михайлович чего только не пишет. Вот он пишет «Юлиус». Цезарь, вот он пишет, Калигула, Тиберий, э, ну, латиницей, он пишет Санкт-Петербург. Несколько раз э, он пишет Москва. Семипалатинск, там, ну, какие-то вот э, географические названия, связанные либо с его текущим, текущей темой, либо э, с какими-то воспоминаниями. Я думаю, что... Большинство наших зрителей смотрят на эти экзерсисы Федора Михайловича как на какую-то недостижимую вершину каллиграфии. Поэтому я предлагаю показать как раз сейчас, что это вполне достижимо, что это реально, что если у тебя в руках будут правильные инструменты, и ты сколько-нибудь потренируешься, без тренировки это невозможно, то у тебя получится со временем, как у Федора Михайловича, а то и лучше. Для письма нам потребуются обычные все-таки металлические перья, которые продаются в магазине, ну, можно их заказать и по, по почте, по интернету, вот. Характерны не тем, что у них острый конец, и при нажиме на него у нас раздваивается перо и дает утолщение линий. Вот. Здесь основная, основной принцип письма вот английской каллиграфии – это ритмичность этих нажимов, которые придают, в общем-то, красоту всему этому письму. Вот, нам потребуется вот такое перо, ручка, которая теперь держателем называется, а тушь, лучше чернила, которая пожиже, вот, ну и бумага, вот как Андрей сказал, офисная или если есть какая-то художественная для, для скетчей, то можно брать и такую. Какая-то для начала простая разметочка, но ну, желательно сразу задать ей наклон, такой, чтобы выдерживать этот на одинаковый наклон у всего письма. Вот. И берем, просто начинаем писать. Сразу будем стараться выдерживать стиль Федора Михайловича, потому что учат-то всех одинаково, а письмо получается у всех разное. Если в детали немножко вдаться, то он чуть более убористый, вот, чуть более такой вытянутый, и ну, некоторые особенности у букв есть, отличающие их от основного такого канона. Сейчас нам будет немножко странно Делать нажим, пытаться, поскольку мы сейчас привыкли писать другими ручками, они безнажимные. И этими ручками ты можешь просто воспроизвести букву. А подать ее в таком, живом виде, да, когда какие-то штрихи тонкие, какие-то толстые, ну, вряд ли удастся. То есть ручку, во-первых, надо держать, стараться так, чтобы она была как можно ближе, располагалась как можно ближе к наклону нашей разметки. И письмо тогда будет получаться гораздо более складным, поскольку выдерживая инструмент в одном положении, вы получаете и идентичные буквы. Если серьезно подходить к этому, да, то конечно все, все начинается с элементарных каких-то таких упражнений, То есть с палочек, когда вы приучаете руку выполнять идентичные движения, вот. И э, потом, значит, движение пера по бумаге вниз и вверх, что гораздо сложнее. То есть вниз ты просто тащишь ее на себя, и все. Вверх ты толкаешь перо. И здесь очень важно не цеплять неровности бумаги, которые есть всегда. А когда ты пишешь пером, ты можешь позволить себе нажим. Либо постепенный нажим, либо общий нажим. Вот. Либо какой-то частный, который вот есть, так оживляет ее. Вот я, например, напишу там букву А просто, да, без нажима и потом с нажимом. Сразу пишу ее в стиле Федора Михайловича без высокой вертикали, без нажима. Да? Вот она так смотрится, как графема, так просто, как скелетик такой. С нажимом она сразу становится живее, сразу она приобретает определенный интересный вид. Вот. Ну и теперь я просто могу прописать алфавит, так как его изучал Достоевский. И, собственно, все, все люди того времени которые обучались, ну, в каких-то высших, средних там, учебных заведениях. Ну, вот, что у нас получается в, в кириллическом изводе, да, в русском, по-русски, скажем так. И вот латинский вариант. Это извод, в общем-то, начало, ну, первый скажем так, 3 XIX века, когда некоторые буквы писались ну, особенным образом. Кроме того, были еще и были буквы, которых мы сейчас уже не знаем. Это такие, как ять, как дистеричные И, там, Думаете, и так как далее. Раз об этом да. скажем. Да, и вот сейчас Знаете, я, мы можем это как-то проговорить об этом отдельно. Если мы хотим писать как Достоевский, то надо обратить внимание на то, что в те времена, до собственно, 1917-1918 годов, была несколько другая орфография. После революции была реформа орфографии и графики, а до того было больше букв, как, наверное, мы все знаем. И Давайте всмотримся вот в такой текст Достоевского. Давайте всмотримся в эти буквы. Вот это, конечно, не каллиграфия и никакое не чистописание, это образец живого почерка Федора Михайловича. И сейчас, собственно, не о красотах пойдет речь, их здесь особо и нету, а о буквах, которых сейчас не осталось. Например, здесь написано редкое, и вторая буква это не Е, а буква Ять. Она выглядит, если более аккуратно ее написать, вот э, здесь она написана вот в такой вот, в такой вот форме, э, а ее печатный вид вот такой, похож на мягкий знак с перекрестием. Обратите внимание, эту букву нельзя путать с мягким и твердым знаком, между ними нет совершенно ничего общего, читалось это как Е э, последние века. Э, а почему у нее такая Чудная форма я сейчас буквально на пальцах расскажу. Значит, начинала эта буква яйца вот с такой вот формы, потом для, для простоты и для ускорения вот засечки, малозаметные элементы этой буквы стали расти. Со временем она обрела вот такую вот форму. Казалось бы, ничего общего. И именно такая буква «Ять» вот здесь красуется на этом, на этом листке, редко. Кроме того, до революции было две разных буквы «И». Была буква «И» наша нынешняя, она называлась, и восьмеричная. А кроме того, была буква «И» с точкой или раньше с двумя точками, она называется и десятиричная. И были очень простые правила распределения, и десятиречная, то есть с точкой, писалась перед другой гласной, во всех остальных случаях писалась и как он, наша, наша с вами нынешняя. Здесь ее можно увидеть, например, собственно, в подписи, в самой фамилии Достоевский. Предпоследняя буква писалась не как сейчас, а через и с точкой. Само имя Федора Михайловича начинается с такой необычной буквой F, потому что это, собственно, не совсем буква F. Такая форма называется фита, она от греков еще в глубокой древности к нам пришла, и надо было просто знать, в каких случаях где слышится F, в каких случаях пишется наша нынешняя буква F, Ферд, как она называлась, в каких случаях писалась буква фита. И вот в имени Федор Теодор в европейских вариантах писалась, как раз это вот красавица Фита. Если так более ее написать строго, то это она представляет из собой такую букву О, ну да, с такой вот в середине, не то что перечеркнутой, с такой вот полочкой или более ее архаическая форма. Вот такая вот. Сейчас нам не дает ее забыть транскрипция в английском языке когда сухой звук TH транскрибируется, вот, показывается в виде этого знака. Знаете, пожалуй, еще последнее, на что я бы обратил внимание на этом листке, это буква Т или твердо, как она до революции называлась. У нее здесь две формы. Это привычная нам, вот такая вот, и скорее ставящая современного человека в тупик, вот такая вот. Для всех дореволюционных почерков это очень характерно. Ну и мы с вами, если хотим писать, как Федор Михайлович, можем взять ее на заметку. Ну, вообще развитие букв, оно почему происходит? Потому что приходится писать быстрее и быстрее. и Каждый новый писец ну, вводит какие-то более удобные, такие, удобные технологии начертания буквы. Вот, кто-то пишет сначала вертикаль, потом горизонталь, вот, в частности, у «Т», а кто-то начинает с горизонтали, как с самой широкой части, и потом переходит на вертикаль. И если ты не отрывая руки это производишь, то у тебя получается как, как че, или как «Семерка», и ты не сразу это понимаешь. Пока не забыл, пока Юрий Иванович писал свою пропись, наверное, вы обратили внимание, что я сидел и писал что-то свое. Дело вот в чем. Когда говоришь «Достоевский», говоришь «каллиграфия», в первую очередь вспоминаешь знаменитый пассаж из романа «Идиот», в котором в самом начале романа князь Мышкин, только попав в дом генерала Япончина, напишет, демонстрирует свои каллиграфические навыки. И Достоевский с очевидным знанием дела, с большим смаком описывает, что князь Мышкин написал, какими разными почерками, как он адаптирует под русское письмо европейские почерка. Самая запоминающаяся – это фраза «Смиренный игумен Пафнутий руку приложил». Здесь это написано со снимка XIV столетия. Ну И, собственно, я пока, Юрий Иванович писал свою пропись, написал именно это. Вот почерком XIV века написано «Смиренный игумен Пафнутий руку приложил». Но это уже совсем другая каллиграфия, э, славянская, средневековая. Это наша любимая тема, наш любимый конек, но об этом мы будем рассказывать в другой раз.